привет давайте поговорим о конкурентном окружении на наших семинарах для руководителей клиник я заметила что ни у одной клиники нет формально изученного конкурентного окружения нет они конечно знают кто их окружает видели но никто не придает этому большого значения я вам сегодня расскажу почему это нужно делать итак первый этап и первое что нужно сделать это исследование рынка зачем да, просто потому что вы должны для себя решить, что именно продвигать, что у вас лучше, чем у конкурентов, а что у вас есть такого, чего у конкурентов нет. А после анализа конкурентов вы вообще можете решить, что вам нужно заниматься чем-то другим. Итак, каждая клиника должна иметь хотя бы таблицу Excel, в которой будут перечислены все их конкуренты, их хорошие и плохие стороны по сравнению с вашей клиникой. Результатом такой таблицы может стать карта позиционирования, на которой вы увидите, в каком месте рынка вы находитесь и куда вам стоит двигаться. Кстати, в процессе исследования конкурентов вы вполне можете создать таблицу ваших возможных партнеров. Это довольно трудоемкая работа – собирать данные с рынка, анализировать, сравнивать. Первоначально такую работу можно поручить агентству. В дальнейшем ежегодно или каждые полгода вы можете обновлять эту информацию сами. Хочу предостеречь вас от использования работы непрофессионалов медицинского рынка. Нет, они, конечно, соберут информацию, занесут ее в таблицу, но они никогда не смогут сделать правильных выводов. Сегодня я приготовила для вас подарок. Это форма, по ссылке ниже вы ее найдете, которая поможет вам сравнить конкурентов. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал YouTube, дальше будет много интересного.